Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео, ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Для Львов 3 декада марта – важнейший период. Ведь ваш Управитель Солнца пересекает кардинальную точку и входит в знак Овна, где имеет статус экзальтации. Ближайший месяц для вас окажется очень счастливым, особенно третья декада марта. Происходящие с вами события в этот период – Будут иметь продолжение в течение всего астрологического года, до 20 марта 2022. Этот астрологический цикл для вас — период кульминации, приводящий к достижениям. Обстоятельства ближайших 12 месяцев будут складываться наилучшим образом для получения результата. Ведь Марс, управляющий знаком Овна, в котором ваш Управитель, строит гармоничный аспект к вашему натальному Солнцу, а также к вашему Управителю — к солнцу на период весеннего равноденствия конечно же необходимо включить эту благостную энергию весеннего равноденствия и в третьей декаде марта обязательно расставьте все по своим местам то что тормозит оставьте прошлом и будьте уверены что в вашу жизнь придет счастье Третья декада марта — это дни силы. Вселенная открывает все двери. Главное — расставить приоритеты и запустить процесс вовремя. Весеннее равноденствие активизирует сферы 8 и 11 домов. То есть фон событий нового астрологического цикла с 20 марта 2021 по 20 марта 2022 будет связан с важными жизненными трансформациями и освобождением. Это можно назвать квантовым скачком. То есть это удивительный переход на новый уровень жизни. Вы сможете заявить о себе как о специалисте, лидере. Не упустите возможности третьей декады марта. Возьмите инициативу в свои руки. Это касается и деловой сферы, а также личных отношений. И вы добьетесь расположения давно желанного партнера даже если в настоящее время вы занимаете нейтральную позицию, вы все равно будете находиться в центре внимания и задавать тон происходящему. Динамичность третьей декады марта способствует стремлению к деятельности, что позволит энергично взяться за дело, вырваться вперед благодаря собственному опыту, и это приведет к улучшению, к расширению, к популярности и к видимым результатам. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать. К весне 2022 года вы многого достигнете, наберетесь опыта и сможете развиваться дальше, соответственно подняв планку. Поскольку в 2021 году Юпитер движется по вашему символическому седьмому дому, это сфера партнерства, то будьте готовы к серьезной конкуренции. Конечно, вы сильнейший соперник. Но нужно учитывать индивидуальные особенности гороскопа рождения. Общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Но все же направление действий, я думаю, для себя вы определили. Кто хочет получить личную консультацию на платной основе, обращайтесь. Контакты на главной странице и под видео. Опозиции от социальных планет в течение 2021 года могут принести проблемы. А они возникают по нескольким причинам. Например, собственная переоценка, склонность к преувеличениям и эгоизму. Может произойти ошибочная концентрация всех сил на конфликты с окружающим миром. Необдуманность поступков, чувство самосознания могут превысить реальные пределы. Что и становится причиной столкновений, недоразумений. Не реагируйте на лесть, так как за маской доброжелателя... Наверняка появятся враги, которые захотят использовать связь с вами с выгодой и пользой для себя. Следует более осмотрительно размещать собственные ресурсы и не начинать никакой новой предпринимательской деятельности, если детально во всем не разобрались. Гармоничные аспекты от Марса и Луны, которые в день равноденствия находятся в близнецах, указывают на то, что вам нужно получить дополнительную информацию, пройти курс обучения, усовершенствовать навыки, и тогда вы преодолеете все препятствия на своем пути, которые, естественно, будут. Ведь кроме Юпитера, который в первом году строит оппозицию к вашему Солнцу, еще и Сатурн в ближайшие два года движется по водолею, противоположному знаку, и приносит ограничения. Благо, оппозиция решаема. Это как две чаши весов, и ваша задача их уравновесить. Прежде всего, это понятие и принятие и иерархической структуры. Также от вас требуется понятным и рациональным образом самостоятельно структурировать любую сложную проблему, а принимать окончательные решения уже после согласования с руководителями, партнерами, близкими людьми, любимым человеком.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 Благодарю вас за внимание, за ваши лайки и комментарии. Это помогает мне поддерживать мой YouTube-канал. Поделитесь этим видео, кому оно может быть интересным и полезным. До новых встреч! До свидания!